А, ну что, так приятно <смех> слышно. А, всем добрый вечер. А, спасибо, что пришли. Рады видеть историк людей, заинтересованы а, и захватывающие темы личного бюджета. И а, что я хотела сказать, когда слайд готовила презентации, думала, что так хочется что-то новое, что-то классное рассказать, но как историк, все то же самое. Надо тратить меньше, чем зарабатываешь, надо откладывать часть денег, надо думать о будущем. И ну, свою задачу, наверное, я бы вот так сказала, э, я вижу, наверное, не в том, чтобы эти простые правила вам рассказать, а в том, чтобы попробовать изменить отношение, наверное, к ним. Мы считаем их скучными, иногда устаревшими, иногда какими-то не очень актуальными, э, может быть, не очень смарт, вот, но мне кажется, к ним можно правильно относиться. Я как раз была за то, чтобы к ним относиться как-то весело, с любопытством, с интересом. И На самом деле, все это классно заниматься своими книгами. Это может быть очень интересной и, правда, захватывающей темой. И мы об этом, как раз вот, дать им обмена Бабыша, подписали книги. Я написала книгу Бабыша. И мы взяли. Спасибо большое. Книга. Подговоряйте, дальше уже первый. Распродан, купить ее в магазинах нельзя, но вот здесь вот она еще продается, и я буду рада, если она вам тоже ну, понравится и пригодится. Вот, что еще сказать. Ну, пару слов про себя расскажу, наверное, откуда вообще взялась эта тема, почему я рассказываю и пишу про личные финансы. Я сама не финансист по первому образованию. все те же самые трудности с инграми, как и у большинства рекламы, знакомы, знакомых, в принципе, у большинства ну, молодых людей, которые еще, может быть, не сильно заняты на тему денежной, пока дают способы на работу, зарабатывать, тратить, открывать соплатную. И в, со вот. в какой-то момент меня ситуация перестала устраивать, когда я пыталась, например, наркотика, у меня были попытки начать что-то откладывать, у меня были попытки начать инвестировать, все неудачные. И мне просто стало интересно, но как же так, неужели... И уже нельзя об этом разобраться, и уже нельзя эти вещи объяснять каким-то простым, понятным языком, а не тем, ну, не тем сложными терминами, которыми об этом, ну, обычно пишут, или если придется банк, или разговаривать с брокером, планирую, я думаю, это будет сложновато, потому что, много ну, термин — это работа совсем другой мир. Но на самом деле это мир обычный, мир в нашей памяти, которым мы сталкиваемся каждый день. Вот, и я начала тему изучать, пошла учиться, стала читать, смотреть как родился блог, тем же «Катинграмер», в котором я рассказываю что много таких простых простые вещи, я стараюсь делать это простым, каким-то понятным языком, и оттуда уже и блога родилась и книга. Вот. И в честь этого всего и наша сегодняшняя встреча тоже. А, о чем сегодня поговорим? Тема названа личный бюджет. Как составить, о чем думать заранее, о чем забыть всегда мне бы хотелось э, попробовать да, взглянуть на, э, вообще на структуру бюджета э, с человеческим лицом, и, вот, постараться понять, вот, есть ли он вообще бюджет с человеческим лицом, можно ли его сделать, инициатив ума. И я просто думаю, у меня не рождается слово даже какое-то. Потому что если слово бюджет заменить на что-то другое, придумать какой-то классный термин, такой вот современный модный, то и тема пошла повеселее, потому что обычно пришло бюджет. Ну, конечно, у многих такая скука появляется на лице, и кажется, что… А, сейчас попробую переключаться. Вот так. И, в общем мы испытываем вполне справедливое опасение. Э, когда слышим предложение заняться бюджетом, э, что обычно нас смущает? Первое, мы думаем, что бюджет сложно заставить, потому что, ну, как правило, большинство даже книг, каких-то руководств или, может быть, ну, каких-то историй про бюджет мне кажется, их выпускают все такие вот финансовые гики, если можно так сказать. Люди, которым нравится э, составлять большие сложные таблицы, которым нравится сводить э, дебюс-кредитом все остатки на картах, чтобы все сходилось в копейку в копейку. И, конечно, это подходит не всем. Да? И те, кому это не подходит, начинают думать, «Боже мой, ну, нет, я с не знаю, что я это не хочу». А Во-вторых, мы опасаемся, что бюджет будет сложно соблюдать, потому что тоже, как правило, мы думаем, что вести бюджет это значит экономить, экономить, ограничивать себя, эм, отказывать себе в чем-то прекрасном, как многие говорят, ну а жить-то когда, да, вот я жить сейчас хочу, не хочу сейчас заниматься бюджетом, то подразумевает, что придется экономить. Эм, еще один контраргумент, даже я не знаю, что будет. И правда, мы не знаем, что будет, тем более ну, в России мы сами с вами свидетели многих каких-то потрясений и перемен сложно планировать что-то далеко вперед. Поэтому иногда думаю, ну, может быть, нет смысла даже э, задевать это все, а сейчас мы задеем, и придется постоянно его переделывать. Тоже никто не хочет дополнительной работы. Еще бывает, что я пробовала и забросила не пробовал запросы, да, я начала вести расходы, я сделал адресу цели, я поняла, что это все не для меня, все эти вот готовые системы, которые рассказывают как надо, это не мое. Есть, иногда человек делает просто такой вывод, парадоксальный, да, потому что мы все э, общаемся с деньгами, обращаемся с ними как-то каждый день, и, конечно, это не может быть не вашим, просто надо найти свой подход. И э, ну, про себя могу сказать, что, например, у меня нету мне кажется, у меня нет проблем со мной с бюджетом, то есть у меня э, там организованы текущие финансовые сбережения, я инвестирую. Поэтому вот у меня нет э, никакого исцеля, э, у меня нет каких-то сложных э, ненаглядных ну, как таблиц, в которых прописано, что я буду делать в следующем году, еще через год, в очередь, вот, сколько я буду вкладывать, сколько инвестировать, какой результат я получу через 30 лет, если буду вкладывать по 100 долларов ежемесячно. То есть, я сделала все эти упражнения, да, но это не есть мой план. Есть, без этого жить можно. А, я не сторонник жестких ограничений, потому что они не работают, потому что это сложная диета. Мы всегда сначала, да, ограничиваем ограничиваю покупок, бюджет, перестану ездить на такси, перестану лишний лишний вес, исключить, буду дать еду из дома. Вот это мы преисполнены энтузиазмом, но, конечно, он через неделю испаряется, и вот вы опять в такси с кофе на вынос, ездите, думаете о том, что на кусок записываете на город даже. Да. Вот, поэтому э -э, я за гибкий подход, за то, что можно к этому относиться как ну, к какому-то исследованию себя собственно, жизни. И, в принципе, с любой сферы жизни можно например, провести аналогию. Если вы занимались спортом, да, то очень классно попробовать разное и найти подходящий для себя режим. Э -э, если вы занимались питанием, то же самое. Да, тысячи теорий, строгих правил, каких-то расчетов на идеальной ситуации, когда мы нашли то, что подходит именно вам. даже составление гардероба, сегодня вот мне эта мысль как, пришла мне в голову, что это базовый гардероб, то есть, есть вещи, которые, например, да, вы продумали гардероб, у вас должны быть вещи, которые вы планируете носить, у каких принципы также идентифицированных, то есть можно ограничиться какими-то принципами, которые будут работать. И я бы еще раз сказала, что бюджет – это не не составить как бы, какую-то таблицу, не расставить ограничения, а бюджет – это действовать. Это ваши ежедневные, может быть, ежемесячные какие-то правильные шаги, пусть даже маленькие, но которые двигают вас в нужную сторону. И вот, а что ну, можно было, да, давайте посмотрим, как, как все-таки можно. И бюджет, то есть здоровый бюджет финансово здорового человека. Он, может быть, чтобы был жизнеспособным, он должен быть простым, как я уже сказала, можно обойтись без усели, без таблиц, вообще без расчетов можно обойтись, но в школьной математике, даже в наших классах, наверное, в хватит, он должен быть сделан с запасом, и имеет в виду гибкость без, без жестких ограничений. Как-то для себя понимать, что да, окей, в этом месяце я попробую влезу ли я бы эту зубу? не влезла. Ладно, на следующий месяц попробую другой листовить коробку, живу с ним. И как-то вот таким методом ну, итеракции последовательно для себя найти подходящее вам решение. Гибкий, если бюджет простой, его легко менять. не требует перекроя каких-то дальше файлов. вы будете уходить на автоси ехать и уже продумали, как он вас изменится, если изменились обстоятельства. И именно ваше это то, что я тоже часто подчеркиваю. этом даже. То, что я часто подчеркиваю и в отношении финансов, и бюджета, инвестиций, вообще всех финансовых правил, они часто уже такие жесткие сформулированы, и мы начинаем их применять. И мы, не идем. Не идем, мы думаем, опять что все это, это не для меня. Примеряйте любую ситуацию на себя, на свои цели, на свои, ну, на свои задачи и даже на свой темперамент, на свой характер, потому что для одного человека будет правильно но и финансовые советы, да, для другого социальных и, и это нормально, вы имеете э, каждому свое какое-то финансовое видение, свои деньги. Но если так совсем в э, крупном говорить, чтобы что полезно держать в голове, все-таки ну, структуру давайте построим, бюджет, вообще деньги, даже по слову бюджет, деньги, ваш доход, каким бы образом вы его не получали, вы все равно в течение жизни как-то тратить все деньги. И вот деньги хорошо вы, чтобы они решали несколько задач. задачи три них, легко запомнить. Можно представить три корзины, три, что там, кувшина. На что должны работать деньги? Во-первых, они должны обеспечивать нормальную жизнь сейчас. И очень часто большинство людей только этой задачей ограничиваются. Все окей, у деньги есть, живу нормально, на все хватает, супер. Но это не так, это очень опасная как, э, беспечность, потому что есть еще две суперважные задачи, при которым нельзя забывать вторая, да? это резервный фонд, как говорит город Грамм, дальше хэпс. Вообще разные случаются, не только шипки, но хорошие тоже, и бывают нужны деньги. И если вы эти деньги не предусмотрели заранее, то вам придется без текущей нормальной жизни пытаться достать. Это не всегда получается, и в этот момент люди идут за кредитом идут, что вот за кредитом, это сейчас, наверное, самый простой вариант. И, к сожалению, для многих это становится такая тропинка вниз. И я всегда раньше думала, что это такие истории, знаете, могут типа газеты классно написать, как там люди набрали кредит, и теперь не могут выбраться. Но так как я работаю с большим количеством дел, мне пишут комментарии, рассказывают свои истории, и это правда так, да, очень многих людей завидная Карта, взятая вообще вот, просто не знаю, нечего делать, настроение да, привела э, к, ну, к серьезным финансовым проблемам. Поэтому это не так, не так то все как бы прекрасно да, э, потратить заемные деньги, потом вернее вовремя, жили, как у вас. Нет, это, это действительно серьезная вещь, которая, если у вас не предусмотрен запасы денег, очень легко э, скатится в кредит, и если человек не очень хорошо с дисциплиной финансовой, с, с эмоциями, может быть с себя контролировать, -то, то скорее всего, перспективы будет не очень. И третья часть, по которой ну, точно многие забывают, да, первую все помнят, вторая – окей у кого-то. там вот, Бывают да, трезвые мысли на это все, да, что надо отложить. И третья – это побеспокоиться о далеком будущем. У нас это ну, просто непринято. Да, ну, была всегда пенсия, у нас с вами ее, скорее всего, не будет вообще. А даже если будет, да, то я не думаю, что вам она понравится. Потому что, ну, в первую очередь, о том, что происходит в да, пенсионного возраста, а сами суммы пенсии, они достаточно смешные. Если кто-то еще на пенсию рассчитывает, я всегда предлагаю просто зайти на сайт пенсионного фонда, в личный кабинет, посмотрите, сколько у вас сейчас пенсии, и там можно сделать прогноз, какая у вас будет выхода на ну, достижение пенсионного возраста отрезвляют, становится понятно, что это совершенно бесполезно на это надеяться. Вот. И если мы справились с тем, чтобы жить хорошо сейчас, а если здесь у нас классная аудитория, прекрасное пространство прекрасном все, находимся, у всех хорошо. То с этим ролики все справляются. Может быть, кто-то уже задумался о резервном фонде. Как много из вас где уже задумались о Сталинсе? Класс. А, есть. Даже не Здорово. Здорово да, потому что, ну, мне кажется, это большой шаг. Даже если сделано, ну, фактически, еще немного, может быть, да, может быть, у вас еще не сформирован какой-то капитал э, достаточный, да, может быть, вы только-только начали. Это супер важный шаг, потому что ну, время пройдет, и, к сожалению, когда о, пишет женщина, например, мне 55, мне э, 57, э, там, пенсии через 5 лет, что мне делать? Она уже ничего сделать не может, у нее просто времени нет, но она может за эти 5 лет что-то там попробовать отложить, какие-то деньги, попытаться что-то улучшить, но глобально она уже очень ограничена возможностями. Поэтому круто, конечно, думать об этом заранее. И мне нравится, что сейчас есть такой, но я бы даже сказала, хайп инвестиционный, что ли, да, эта тема популярна, эти кожи, нам, мне кажется, для этого много сделали. То есть они как-то не вот эту тему народ. Кризиса давно не было на рынке, в да, последние 12-11 лет все хорошо, что, конечно, долго не продлится, но в любом случае это тема классная, и о будущем думать надо. Опять же, можно выбрать вариант для себя, можно идти активно инвестировать, можно идти безопасным каким-то путем, ну, условно говоря, вкладывать валюты, да? Но в любом случае это будет лучше, чем ничего не делать. Поэтому, ну, вывод такой. Три задачи. Напомните, нормальная жизнь сейчас, резервный фонд, и нормальная жизнь в будущем. Прежде всего, я бы вот я тоже так, часто говорю, что американцы называются вот эти деньги не на черный день, а на дождливый день. У прям такое рейми дейв-ау. И это очень, мне кажется, классно отражает суть. То есть мы не представляем, скажем, какие-то катастрофы жизненные, а представляем, типа, ну да, дождь пошел, я зонт открыла, до метро добежала, и ох, Да, вот у Эсерва Мухонна такая же задача — поддержать вас непогодно. Так, и давайте по шагам. Я сейчас постаралась, как можно максимально просто, чтобы какой-то ну, как границ, чтобы небольшой, э, остался в головах и в э, фотографиях ваших э, шокеры, да? Когда мы говорим про «Жить нормально сейчас», надо знать свои расходы. Очень многие не знают и доходы многие не знают. Вот, кстати, здесь надо было знать свои доходы и расходы, потому что ну, люди, которые получают откладывать, очень них у выстроено, кто работает на фрилансе, кто работает на предпринимателе, может быть, люди начали свое дело. Очень часто бывает, что люди не представляют. А, вот Сегодня девушка писала вопрос, есть ли у вас инвестиции, которые а, ну, не знаю, если остатки на складе, значит, которые мы не реализовали, можно считать инвестицией, то в нем кучу перемешаны и ее бизнес, и остатки на складе, и инвестиции ее личный бюджет. Это вот та история, когда вы с одной карточкой, вот вместе с карточкой Тим Копа, а, это не ПЭШ не, не, не было, это очень, не карта вот эти карты, когда покупают, и, и бухгалтеру заплатили, и придумают и ребенку игрушку, и, и себе кефир, значит, перед сном. Вот это типичная история. Очень часто мы не знаем, сколько тратим. И мало того, иногда мы знаем, сколько мы тратим в течение месяца. Это такой самый первый уровень. Спросите вас, сколько вы тратите, скорее всего, перечислиться, какие-то вещи с которыми вы сталкиваемся постоянно. Там, транспорт, продукты, не знаю, маникюр, что-то ну, что такое, что часто мелькает. И мы забываем про расходы, которые несколько расходов случаются. И совершенно точно мы забываем про расходы, которые случаются реже, чем в год. Ну, примеры в течение года, там, это страховки, налоги, окрашивание волос, да, кто там не каждый месяц, мы это бывает крупная сумма, которую наш людей взять. И это называется никогда не было, и вот опять. Да? И э, вот эти непред, непредвиденные, каковы расходы, они всегда нас открывали до сих пор и что я вот все, все спланировала, классно сделала, а теперь опять, черт побери, вмешалась, э, не знаю, что вмешалось, злой урок вмешался, опять нужны на деньги. И в течение нескольких лет это, ну, не знаю, расширение, может быть, квартиры, покупка машины, может быть, какая-то не да, знаю, образовательная программа серьезная может быть какое-то путешествие невероятное, которое вы не можете вот так легко сделать в ежедневничном бюджетах, когда придется подкопить. Мне нравится, как это, опять же, вот американцы не умеют так струблировать классно. Это называется «Nix плюс бонус, да? Это «Nix» то, что вам необходимо. Вы не можете жить и не тратить на продукты. А бонус это как раз вот такая гибкая часть, чего хочется. И чтобы увидеть сколько денег нам надо, вот. это, это очень важный вопрос. Мне кажется, может быть, таким очевидным, но, но постоянно я вот стала с тем, что люди не знают, что они писала. Я думала, значит, я трачу так. В обычном месте я трачу 90, если я еду в отпуск, я трачу 150. А сейчас я смотрю и понимаю, что я всегда трачу 150. Вот я сделала сводку за последний год. И я не понимаю, где эти деньги. То есть я была уверена, что я трачу 90. Есть, ну, это вопрос, конечно, что у всех по-разному бюджет организован, то есть это как-то у вот нее пролетало мимо сознание. Поэтому крайне рекомендую, да, вот, если спрашивают, что сделать э, первым делом. Да, вот Кто вообще ничего не знает про финансы, полный финансовый хаос в жизни, ну или не хаоса, ну, неопределенность, да, вы не понимаете. Вот самое первое, посчитайте, сколько вы тратите, сколько вы зарабатываете. Это уже будет э, как большой шаг для человечества. Так, давайте дальше. Первое. Определились, что, сколько вы тратите, причем не только в но и в долгосрочной перспективе. Можно сесть и подумать, какие расходы бывают в год, а какие расходы у меня бывают раз в несколько лет. И попытаться как-то эти цифры осмыслить и посмотреть, ли с тем, как вы думали да? или нет, скорее всего, Второй шаг это вот тот самый резервный фонд, рейный рейн, день, мало ли что, как, как хотите, его назовите. Не нравится этот черный день, да, вот он как звучит или заначит, -за, три слова из-за корона родителей и бабушек. Вот. И здесь что хотелось бы подчеркнуть. Есть, я вам сначала сказала, что все просто, конечно, мы уже в три шага не укладываемся здесь больше становится. Но это все очень логично, то есть резервные фонды, почему их должно быть несколько? Потому что очень часто люди делают вот эту ту самую подушку безопасности, про которую, конечно, все слышали, что надо вкладывать, отложить, и вот у вас лежат деньги на какой-то форс-мажор, то есть реально на, ну, на критическую какую-то ситуацию. Не просто вам не хотелось что-то, а действительно произошла такая ситуация, которая требует финансовой поддержки. Вот на этот случай есть подушка безопасности. Что дальше происходит? Возникают какие-то непредвиденные расходы, это не катастрофы, какие-то жизненные, но не глобальные какие-то периоды, но что-то небольшое, не знаю, какая-то неожиданная крупная трата, может быть, со здоровьем это может быть связано, да, какой-то расход, ветеринар, какой-то внезапный отпуск, да? то есть приятная вещь, она тоже может быть стрессовой. Вы не планируете, денег не откладывали, а тут коп суперпредложений или, не знаю, там, эмоциональное благорание, да и необходимо подвергать и проверить. Такое тоже бывает. Поэтому э, я предлагаю разбить резервный фонд на две части. Первая – это действительно та самая подушка безопасности, про которую все слышали, что ее собрание не пробуем. А второе – это такой буфер. блогер, э, блоге предложил мне называть его «Ремень безопасности». как Подушка, она большая на серьезные какие-то аварии, да, а ремень он как по жизни подстарковывает. Можно ремень безопасности, можно такой, то есть это небольшой, небольшой какой-то денежный запас, который вы тратите. Вы отложили – потратили, отложили – потратили. По сути, это просто деньги, отложенные немножко в сторону. То есть они с поля зрения пропали, вы их в остатке на карте не видите, у вас нет желания их потратить на что-то ежедневное. Но когда возникла какая-то крупная, Покупка, да, ну пальто ваши мечты вот, висит, и нельзя пройти мимо. Даже для таких случаев. У вас есть вот этот буфер. И он, почему буфер, да? Он как бы между вами и вашими вот этими сбережениями на форс-мажор. Он между вами и между кредитной картой. Он между вами и между вашими инвестициями. Если они у вас уже есть, то обидно будет в случае, если вам нужен стоматолог идти продавать акции. Я не знаю, теста, которые недавно подросли. И еще одни не будут продавать, кто там у нас упал в последнее время, вложили больше сейчас акции ну, а, упали. И вы не можете дожидаться, пока не вырастут, да, вам приходится снять свои деньги и платить стоматологу. Поэтому вот этот буфер, мне кажется, вообще, что все системы бюджетные, они этот момент упускают. А, я, скорее всего, такая бежит, ошибаюсь, конечно, не может быть, чтобы никто об не подругу. Вот. Но э, вот этот вот запас на случай, когда захотелось потратить, и у вас он есть. И вы не чувствуете вины за то, что залезли в подушку, за то, что залезли в сбережения, или, не знаю, в детские деньги, в пенсионные деньги, в инвестиционный портфель. У вас всегда есть как бы немножко в стороне отложек. Это как, знаете, деньги в курки забыть. Ну, вы как бы их не сильно откладываете, да, но вот попка они есть классные, но лучше побольше, конечно. То есть вот второй шаг, когда мы думаем про резервный фонд, думаем про два направления. Одно критическое, а второе на классные, какие-то, может быть, спонтанные покупки. Но это не предвидели небольшие данные. Так, и третий, третий шаг. Вот такой тоже важный, о котором уже говорили – это задуматься о будущем. А, Все-таки придется начать инвестировать, я бы так сказала. А, почему? Потому что, если вы просто откладываете деньги на… Я даже не беру вариант, кумбочки, шкаф, там, не знаю, в книги, как раньше родители прятали, да? А, даже если вы откладываете на банковский вклад. Банковский вклад, он бы устроен, его логика такая, что он всегда чуть-чуть не успевает, ну формально чуть-чуть успевает -чуть за инфляцией, давайте так говорить, да, за официально, но, во всяком случае, успевает. И если сейчас, может быть вы заметили, ставки снижаются по вкладам, дальше уже, ну, не знаю, там и 4,5% есть, и 5%, ну у Сбербанка, наверное, и 3% есть, я не удивлюсь. Вот, в общем пишут вам какие да, сообщения, что вот, будут изменены ставки и в про это много говорят. А, почему? Да, потому что снизилась инфляция, Центробанк снизил ключевую ставку. И, в общем-то, это хорошая новость, когда да, низкая инфляция, ну, нормальная инфляция, 4%, да, не, не отрицательная, как в Европе. Это время, конечно, для а, тех, кто берет кредиты, а, дешевле ипотека не очень, правда, но немножко дешевеют потребительские кредиты, но по ипотеке прямо вот заметно, тоже если кто-то радует или интересуется этой темой, вы видите, что э, ставки снижаются. И в первую очередь, конечно, они снижаются по вкладке. То есть первое, на что, первое, что реагирует. Центробанк снизил ставку, на следующий день банки начинают рассылать э, радостные на письма, что они снижают проценты. Так вот, э, вкладывая ну, просто в банк, вы просто идете за инфляцией. И есть такая даже фраза, что никто еще не разбогател на процентах противопозимых. Это хороший инструмент, чтобы начать откладывать, чтобы хранить там подушку безопасности, чтобы хранить там ваш резервный фонд, чтобы, не знаю, открыть пополняемый вклад и автоматически кидать туда, я не знаю, 100 евро в месяц, и пусть это будет наш запас для следующего отпуска. Там по 20 евро, сумма вообще не важна. То есть это инструмент, который именно, как раньше говорили, оберты для денег разложили, и мы не рассчитываем много заработать. Конечно, это лучше, чем если вы ничего не будете делать, если хотя бы даже на пенсию вы будете откладывать себе на банковский вклад, но все-таки инвестиции мы и должны приносить больше. Пенсионные фонды наши там Сбербанковский какой-нибудь не государственный, тоже. Что хочу сказать, что все, что делает фонд, это сами можете сделать как инвестор, даже больше, и сами распоряжаться своими деньгами, и не зависеть, в общем-то, от этих программ благословищных подложений да, куда-то, и только через 30 лет сможете вернуть. Так ну, инвестиции позволяют создать этот самый капитал, создать источник пассивного дохода, и помимо всего всех этих скучных вещей, инвестиции – это прикольно. Как это? Почему я занимаюсь инвестицией? полезно, выгодно. И большой такой кусок, потому что это прикольно. Какой прекрасный груз, почему женщины по-моему инвестируют. Да? И, конечно, э что мне в этом нравится, то, что э не то, что это весело, да, конечно, это не должно быть веселье, но, когда купили, э потеряли, заработали, это нервная достаточно история. Но когда мы начинаете инвестировать, вы начинаете думать немножко по-другому, вы начинаете думать уже не, не что купить, как не на что потратить, да? а во что вложить. И, может быть, в какой-то момент, вместо особок найп, вы купите акции компании найп, или вместо нового айфона, вы думаете, ладно, я вам еще там подкоплю и куплю себе акцию Apple. И вот это очень классно перестраивает сознание. Вы начинаете видеть, в принципе, вклады уже начинают работать, вы начинаете видеть, как ваши деньги что-то сами зарабатывают. Это Супер приятное чувство, если вы еще его еще не испытывали, я вам очень желаю, потому что буквально ну, стоит попробовать. И, конечно, не стоит туда врываться со всеми, все деньги, которые у вас есть, забегать, вкладывать то, что посоветовала статья в интернете. Но я очень рекомендую всем начать. Кто еще нет, а поднимите руки, у кого есть инвестиции? Тут все уже практически. Вот. Кто еще не начал? Во-первых, кто начал? Скажите, что это классно. Правда, Боже? Это интересная тема. Это вообще один большой какой-то мир. Давайте вам там, конечно, не заиграться, вести себя дисциплинированно. Но те, кто не начал, что я рекомендую? Я рекомендую попробовать на какой-то очень-очень маленькой сумме. Часто люди не начинают инвестировать, потому что ну, опасаются, да, если еще до банковского вклада бедно, ну, дойдем, да, там разберемся, то инвестиции могут оказаться какой-то очень сложной темой. И я бы вот очень хотела это подчеркнуть, что она может быть э, достаточно простой. Да, надо поразбираться, но все равно вот возьмите там 3 тысячи рублей, тысячу рублей, пять тысяч рублей, какую-то сумму, которую вы готовы. Но вы ее не потеряете, все равно узлов, на вы готовы рискнуть. Откройте брокерский счет, купите три бумаги, облигацию, акцию и еще акцию. Ну, на что хватит, да? Акции совершенно разные стоимости есть. Облигации стоят по 1000 рублей, большинство. Акции есть по 100 рублей, и по 200. И, не знаю, и по 700, и по 1000. Найдете для себя точно что-нибудь. И попробуйте с этим пожить. Вот, можно очень долго это слушать ходить на семинары, читать книги, все что угодно, изучать и как еще советуется брокеры, открыть дверь счет и значит, учиться. На дверь счете у вас все будет получаться замечательно. Попробуйте сразу на своих деньгах. В первых вы не потеряете их, потому что даже если вы супер неудачно, выбрали бумагу, и она вдруг просела, она вновь не просядит, да, вы потеряете 20%, вновь 30%, но это надо очень постараться выбрать что-то вот прям должно не повезти, а, но опыт вы получите колоссально. Сразу поймете, как что устроим, что вы сразу видите, меня взяли, Значит, акция вчера стоила 100, сегодня 90, какого черта, что происходит, и начнется вот этот вот процесс, и через какое-то время, может быть, вам уже будет не страшно, просто каждый месяц или каждый там, квартал покупать немного ценных бумаг, как бы на будущее, да, себе вот старость. Это самый простой вариант пассивной инвестиции, когда мы покупаем что-то, э, ну, не, не что-то, а лучше фонд, который, например, на весь э, американский рынок, на весь мировой рынок, по чуть-чуть, ну, регулярно, каждый какой-то период. Может быть, вам это понравилось, вас это захватит. Я очень рекомендую попробовать. У меня был такой пример. Девушка приходила на консультацию, тоже ей предместиться, значит, это рассказывает, но в итоге они стали заниматься ипотекой, как-то в ту сторону больше, денежные потоки, что-то, да, свои перевели, но я видела, он говорит, у меня мама занималась инвестициями, причем мама у нее разобралась именно в техническом анализе, это когда человек смотрит на график акций, по нему предполагает, куда дальше, когда бы, бумага делает ставки, продает, покупает. Ты очень направленная агрессивная история. Когда мы приезжаем, говорит так, пойдем, значит, мы садимся, она открывает вот эти вот мониторы, как в кино, и начинает что-то покупать, продавать. И человек сам учился в пенсионном То есть это, в принципе, возможно. Вдруг вам это понравится, я очень ну, рекомендую, что ли, да, попробовать. Так, ну, а, И в итоге, как может выглядеть бюджет и обратите внимание как он может выглядеть я не рисую таблицу и я эм, как бы не призываю вас тоже не рисовать то можете рисовать если хотите да не это главное главное это действие действие которое вы совершаете регулярно со своими деньгами хорошо бы один раз вот это все продумать, примерно хотя бы и какое-то время пошли по этому плану Потом он у вас изменится, у вас появятся новые вводные какие-то, вы сами прокачаете с Как это может быть? Например, раз в месяц, ну предположим, да, раз в месяц. Можно настроить банки автоматические накопления, вам даже ничего делать не надо, как бы, бюджет будет сам делаться за вас. Один раз настроили цели, если у вас есть какие-то крупные цели, ну, тем более, кого сегодня ответили, там даже есть такая штука, можно создать себе цель, он подскажет, сколько надо вкладывать. Не знаю, просто у кого еще и есть. То есть вы настраиваетесь, что-то перечислили в цели, что-то перечислили в тот самый буфер, о котором я говорил, да, такой запас на случай каких-то спонтанных трав, что-то перечислили в подушку. Обязательно купили валюты. Да? Это автоматически нельзя настроить, это надо сделать самостоятельно. Я даже здесь использую слово надо, потому что это правда надо. Сейчас у нас, конечно, такое, э, такие настроения в целом, что это вроде как не обязательно, да? потому что доллар э, снижался в последний год, тот адам был 67, 69, сейчас 61, но второчну на днях не да, сейчас по-моему около 63. Вот, На как человеку, который выплатил валютную ипотеку, доллар не подведен. Когда я брала ипотеку в 2008 году, как бы кто не брал валютную ипотеку, да, не сливный город, как можно было это сделать? Как можно было сделать такой глупый шаг, взять кредит в валюте, в которой ты не зарабатываешь? Но в 2008 году мы жили совсем другой такой ситуации. Доллар падал много лет к тому моменту. Он с 30 упал до 23 за месяц. Все, у кого были долларовые кредиты, были конечно, реально. Они заняли по 30, а отдавали по 23. Ставки по кредитам были ниже. То есть это было настолько естественным, как показалось, бы что это будет всегда. К сожалению, так, так не было всегда. Если мы вспомним, 1998, 2008, 2008, 2014, в общем... Для долгосрочных каких-то сбережений, для долгосрочных целей валюта нужна. Поэтому покупаем ее регулярно и взираем курс, просто усредняем таким способом. Да, купил 67 купили по 67, 62 купили по 62, 63 окей. Okay. Я, когда я потенку уплачила, я пыталась, что, например, вот это, а вдруг он завтра будет на 3 копейки дешевле, и я, значит, платеже сэкономил, ну, типа, 30 рублей, я вообще не помню. Это очень бы было. То есть это огромный ресурс просто нервов, уходят эмоции. Поэтому просто об этом предлагают, не думать, и покупать, как есть. Макро вклад, счет отдельной валюты открыть. Вот первые, первые два пункта, и вы уже решили почти все свои задачи. Вы подстраховались от кризиса. Вы побеспокоились о непредвиденных ситуациях, и вы подумали ну, о каких-то целях, если немножко заранее представляете, и круглый попробовать, очень классно начать на это по-минову откладывать. Вот ну, сегодня у нас у меня была ну, там, встреча, и все это там девушке рассказывали, она только под конец говорит, слушай, а это же на цели можно заранее откладывать. Я сейчас вот хочу, значит, в автошколу пойти летом. Я сейчас рассчитаю, и каждый месяц буду по чуть-чуть. А, это кажется очевидным, да? но это не, не все вот как доходят до этого. Я рекомендую об этом подумать. Вот, первые два пункта сделали уже большие молодцы. И регулярные инвестиции. Повторюсь, это на долгий срок, достаточно даже небольшой сну. И в ленивом режиме я тогда поставила, что я имею в виду а, именно не в активном, когда. Вы каждый день просыпаетесь, как было пару дней назад, мы обсуждали а, в блоге кто уже инвестирует. Когда рынки обвалились на несколько процентов, полдня примерно они обваливались, потом все, все вернулось. Да, но новости, каждое издание об этом написало, каждый инвестор тоже отметил, что, боже мой, началось падение, что делать. Вот, Если вы работаете в ленивом режиме, как вы инвестируете, вам не надо следить за новостями, вы можете не читать, что сказал Трамп, не заглядывать каждый день проверять котировки. Это действительно ну, это, это я придумала, что так можно, да. Это готовые стратегии пассивного, долгосрочного вкладываться надолго и не беспокоиться о текущих конфликтах падения. Кстати, вот я полезла, когда -то. на полтора процента падения мне подписчицам писала, что вы думаете, что делать. У меня все летит вниз, как мне быть? Я пошла смотреть, смотрю, у меня тоже все летит вниз, значит уже на полтора процента. Я пошла смотреть по бумагам и смотрю, у меня есть Disney, акции, и я смотрю, они вообще упали, причем уже давно и сильно, но не на один процент. Я думаю, что это а как я этого не заметила? А муж говорит, да, ну что у них будет это последние звездные войны, или что там типа, не очень а, то ли самый пропальный фильм, то ли еще что-то. То есть я этого даже не заметила. Но представьте, какое количество информации надо было бы обрабатывать, если бы я за этим следила каждый день. Я для себя понимаю, что я просто не готова, мне с может зайти. Каждую минуту что-то происходит. Единственный фильм выходит раз в неделю. А у меня максима там 10 компаний раз. Это нереально. Поэтому выбрали что-то, вложились надолго и потихонечку пополняется. Я сейчас, конечно, очень пазово как бы в таком упрощенном режиме э рассказываю, но суть в том, что это можно делать, и это может быть несложно, да, не сжирающее все ваше свободное время и нервами. Все. Буду очень рада, если есть вопросы, комментарии, истории. Все, Друзья, напоминаю, что вот, а, на входе у нас находятся книги, так как тираж книги закончился в феврале, у вас есть шанс уникальный контейн. Шанс купить ее сегодня и подписать. Анастасия, вот, есть ли у вас вопросы? Вопросы? вопросы Как уберечь свои акции? Отлично. И по бюджет можно про более житейские вещи Да. Здравствуйте. Я вас услышать. Спасибо. Как понятно? Да. Но у меня вопрос немножко другое Я не знаю. То есть я знаю базовые принципы. Я знаю, как это делают, как это в Европе принято, как там это дети, когда заседят, своей еще не личными инсайтами я не смогу поделиться. Но что мне, помню, очень понравилось, в Британ... ну по-моему, в Европе такая история принята, ребенку дает карманные деньги, и сразу вот это про те три задачи, которые должны решать деньги, то, что деньги не только на сегодняшние траты. Дети немного по-другому объясняют. Детям, конечно, не рассказывают про старость, про пенсию, это непонятно, слишком долго. Но им уже начинают объяснять, что вот эти деньги ты можешь отложить на подарки родителям, как же, или своим друзьям, да, если отложить, потому что некомфортно, у нас не принят, да, Вот эту часть ты откладываешь, вот эту часть, говорит, например, с тобой благотворительный фонд, и ты будешь каждый месяц, Доллар из своих там, 10 15 да, ну, отдавать благотворительной ну, организации. То есть мне кажется, здесь самое главное, что ну, традиции разные, да, у нас ну, по своему привыкли, да, у них такая структура. Но принцип один, то что не все деньги ты тратишь. Вот, а, вообще смысл же командных денег, то, чтобы научить ребенка хотя бы на три дня вперед думать, да, что он не сегодня пошел, купил себе лоб. Но у меня дочка, поэтому я ловлю по <смех> всей деньгам. Вот. А то, что у него будет еще следующая неделя и еще следующая тоже, когда ему понадобится завтра в школе. Это первая мысль. А вторая, что в принципе не все деньги мы тратим. И мне кажется, что вот это так, культура, можно это назвать, да, которая не хватает нам. Вот здесь первой зарплаты откладывают, мне напомню, Рассказывал, что ну, он получил первые деньги, ему отец говорит, «Ну все, откладывай, значит, вот получил первые свои, вот, не знаю, что он там, косил, э, слушай, у соседей, вот отложи там три марки или что-то, я бы уже, может, быть, Он говорит, «Мне было так обидно, обидно откладывать, я же заработал, я хочу все потратить». И он говорит, где-то года два мне было обидно, где-то года два. Ему это, не на это у которых, ну, это нормально, да, это принято. Все так живут и все равно понятно, что хочется потратить. Кого-то вот, зато теперь как бы, я, конечно, рад, что я все эти годы так сделал и просили доходы и росли сбережения. Поэтому на вот это основная мысль, что э, на несколько частей. Части придумайте, какие у вас ну, по, по стилю жизни, что ли, да, как-то вписывается по возрасту для ребенка. Вот. Сама это придумала. Здравствуйте. Спасибо за книгу читаю, и тоже что читист, значит, за чистую красоту и то что-то не Я начала откладывать, я теперь не могу тратить, как раньше, да, черт побери, а, что делать. А, Во-первых, мне кажется, это нормально, потому что а, вот это вот желание а, сберечь, это может быть просто здравый смысл, когда у вас отложится достаточно может быть, денег. Вы, ну, у нас у всех есть какая-то сумма в голове, да? для кого-то это там, 50 тысяч рублей, за работу, 100, для кого-то 10, для кого-то это 30 тысяч долларов. А, сумма, с которой вы как-то комфортно. Вот она отложена, и все. И как бы нехорошо. Может быть, вы до нее как-то дойдете, если еще не дошли. Да? Тогда ну, мы выдыхаем немножко. Это как если вы хотите, ну, не знаю, начать образование, дать диплом, учиться, напрячься, заниматься, а потом все, иди гулять. Такое может быть. А второй момент, если действительно вы чувствуете, что вы себя как-то загнали немножко, да, хочется выдохнуть, то вы создаете просто себе Отдельный конверт, как его назовем, на то, чтобы тратить именно на удовольствие, на, на глупости, я не знаю, да, что, да, вот, на что захотелось. Это уже не отсюда терминологии из блога, читатели предлагают конверт на роскошь, это иногда называется, что мы ждем и начинаем, например, вести бюджет, начинаем так, ну ладно, это я подешевле, это я вот этого кажусь, тут вот я, в принципе, могу не шиковать. И это правда да, мы можем не шиковать, вот иногда хочется. Вот. И если сложно это сделать, обычно где не бросится эти проблемы, если то можно просто выделять, подумайте, какую часть денег в холодном как бы на как, как, как, резвом, как и это называется? Да, ну, в общем, вот, в этой памяти, и <свеческая>, лицевость головы. А, вы как бы думаете, я бы хотела вот, примерно столько тратить вообще на, на что-то, не задумываясь, на, на путешествие, да, и как равно Вот эти деньги там пошли, прогуляли, счастливы а, Всем бы такие проблемы. Хорошо, <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> я Спасибо я, давайте, прижимаю, еще сети присылает. говорили прощения потеки кредитов, о том, что, вероятно, кредитические кредиты уже не заградывались всегда, а ипотеку друг в сторону куда-то сносить и дальше, и, да, и спокойно просить Вопрос. Каждый год я выдаюсь на данном блоге с Есть та ЕС, и этот вопрос возникает, во-первых, стоит ли открывать инвагуарный счет были в наличии на счетах владения? И второй вопрос, как и здесь, есть же вычеты например, социальные, учебные, медицинские. И они, где-то... То есть, если я получаю один, я могу получать другой. Вот какие есть владельцы, помимо инвагуарного счета, государству что-то что в себе можно открыть, если не знаете. И стоит ли открывать счет, если уже есть Смотрите, с вычетами какая история? Налоговые вычеты, это когда вы потратили на что-то, есть список категорий определенных, за которых государство говорит, классно, молодежь что ты потратил, я тебе 13% верну. Можете вернуть 13% с квартиры, с процентов по ипотеке, лечения, обучения, страхования жизни в 5 лет и инвестиций. Это новая программа новая на уже несколько лет, но условно новая. Когда вы инвестируете, и государство говорит, «Круто, классно, ты начал инвестировать, ты видите, вернул 13% от того, что ты проинвестировал». И сейчас в общих, общих чертах говорю, там есть по каждому пункту своего лечения, условия а, и параметры. Что делать? Все вычеты ограничены суммой налогов, которые вы заплатили. Если в прошлом году вы заплатили по закону налогу 70 тысяч рублей, это же не вы, а за вас работодатель. Или, может быть, вы из ну, квартиры заплатили налог, или фриланские ну, какие-то проекты делали. Да, вы просто пропилили 70 тысяч налогов. Вы можете вернуть только его. Вы не можете пойти сразу все вычеты и 260 тысяч на квартиры, и 390 тысяч за проценты по ипотеке, и еще 50 за то, за то, за то, за то, как бы не получится, Приходится выбирать. Это вот, если кто-то не в курсе, приснял. У вычетов есть разные разные. И, например, вычет за квартиру, он безсрочный. Вы его можете получить и 10 лет спустя. Другое ну, дело, что 260 тысяч сейчас, и 260 тысяч через 10 лет будут немножко разными деньгами. Но принцип такой. То есть есть вычеты, которые не переносятся. Это обучение, нет. Обучение переносится, обучение переносится, что-то там не переносится. Целиком их получать в первую очередь. И у него спортданности 3 года. И потом вы можете начать выбирать уже тогда свою ипотеку и квартиру, в том смысле и квартирный, и ипотечный вычет. Тут только так. А, какая еще есть лазейка, но постараться вспомнить, может быть, вы еще где-то платили налог. Например, если вы инвестировали и платили налог без лидера, это тоже самое самый НДФЛ. Если вы даете квартиру, это тоже самое самый НДФЛ. И, ну, может быть, просто еще где-то там его набрать. Кстати, тоже я уже писала, говорю, у меня уж билансик, я даже не думала про вычет, а потом а, залезла посмотрела вот, ну, в вот, его кабинет, а бывает, что он отодатель на себя берет эти 12% за расклады, и ну, говорит, у нас там рабочая вычета, конечно, пойдем его получать, вот, спасибо большое. Это. это тоже бывает. Поэтому повспоминать, наверное, свои доходы и э, э, подвигать вот эти вычеты, чтобы получить по максимуму. Вот, но рассчитывать на то, что вот прям все получится, да. ну вот что-то получится, и слава да. богу. Друзья, Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Я бы хотела вам задать два вопроса. Первый – это про инвестиции. Что читать, что, может, вы читаете, и каким счетом пользоваться, и инфидуальным, и брокерским, и, ну, и что, какие инструменты, с кем вы используете? Хорошо, спасибо. Сейчас скажу, значит, первый вопрос. Что почитать и вообще как учиться? Надо заранее смириться, что сначала все будет непонятно. И это нормально, если мы начинаем читать про, я не знаю, про детское питание, про диви, это что? Всегда сначала непонятно. Если вы пытались выбрать технику какую-то, тоже это округ. Просто постепенно будешь езжать, как бы эту тему все лучше и лучше. Я бы начинать с каких-то обучающих может быть, видео. Есть у всех брокеров на сайте биржи огромное количество бесплатных э, материалов. Кабинетов. Они общую картину вам какую-то обрисуют. Когда начнёт разбираться в какой-то технологии, более-менее станет понятно, станет проще. И дальше вы просто углубляетесь в каждую э, тему, все глубже и лучше, что вам станет детям. Мне очень понравилась какая-то именно книга «Психология инвестиций», к сожалению, я ее давно не видела а, в печатном виде, электронной нет, но надо, я смотрю, психология инвестиций, она не про цифры, а, она про подход. Вот как голову правильно настроить, чтобы не потерять в вот, первый же день все. Я думаю, это очень важная история. Вот. Но ну, а классика считается, наверное, надо, наверное, его какие-то советы, разумные весты, что-то такое. Опять же, много на много разных стратегий, надо попробовать начать и посмотреть, что вам близко. Если вам близко будет изучать графики цен, да. вам надо будет читать книги по техническому анализу и изучать его. Да? Если вам интересен будет подход долгосрочный, это совсем другая история. А, насчет счетов. Мне кажется, лучше открыть ваш Мы не ограничены в этом смысле. да. путь 10 откроете. Обычный брокерский, с которым вы можете, вы не можете класть, можете забирать деньги, ну как-то с ним, как проще, что ли, да? нет ограничений. И открыть ИС, если у вас есть официальный договор, то тем более стоит, и даже если нет, то там вы или, или там, не работаете пока, все равно можно его открыть, потому что, может быть, вы потом на вычет типа вы подадитесь. Вот моя рекомендация надо открыть и, и начинать. Вот. С вы нельзя выйти в день и в три года. Поэтому если у вас есть какие-то трехлетние планы, а, ну что-то вы хотите. На Даже может быть по группу квартиры через несколько лет, да, но можно копить на ИИС. Можно там покупать какие-то облигации федерального займа, несложные, получать налоговые выдачи. Да, приятно да, получить от государства 52 тысячи в год максимум за 3 года, 156 тысяч. Ну, лишними не будут. Тем более вы уже государство заплатили. Можно а, Вот. И оказывается, это был только первый вопрос. А, это был один вопрос. Еще у меня такой вопрос. Я думаю, что не для кого не себе, что Сбербанк Втб являются наиболее приближенные ну, государственные банки. Там очень низкая процентная став. Как вы относитесь к тому, чтобы вкладывать деньги в другие банки, менее известные, но где высокая процентная ставка? Потому что я помню еще это время, когда банки лопались. Вот, Есть лишь счастье обязанность потерять деньги в банке, субсотку процентов. Здесь очень просто оценить риск реально да, на готовности. Да? Надежные вложение приносит меньше доходов. Поэтому Сбербанк, ВТБ, так как они самые большие, самые популярные, они могут себе позволить платить всего 3-4% Банки, в вот, которые люди не так отходно несут деньги, да, должны повышать ставки. Я а, думаю, что здесь есть два таких подхода. Первый, когда выбирается выбираете вообще любой банк с максимальной ставкой. Вы вот, зашли на банкеру, Нашли там, где максимальная ставка и туда вложили деньги. Ваши вложения до миллиона четыреста застрахованы, если вам банку отберут лицензию, государство вам ваши деньги вернет. Эта система работает, все банки, которые полопались, люди свои деньги вернули, а -а -а, ну да пока. Во всяком случае, <с 1002> да, государство вам гарантирует, что миллион четыреста вам вернут. Если у вас валюта вложена, то вернут по курсу на день отзыва лицензии. Если у вас больше сумма, чем не на 40, просто разделить на несколько банков в этом случае или не знаю, на несколько членов семьи. Это первый вариант, да? То есть бывает, как прям видишь, раз уж деньги застрахованы, вы просто выбираете там, где максимальная ставка. Мне это поход не очень нравится, потому что, во-первых, если сумма ну, не огромная, какая, то эта разница будет не очень большая. Да? И ради э, я бы не выбрала Сбербанк ДТБ. Я бы выбрала что-то среднее, но нормальное, условно, неусловно, Тимоф, Альфа, помню, но там тоже у них сейчас и деньги составки. Но идти в какой-то никому неизвестный, маленький банк, потому что там платят на процент больше, но я бы просто не стала, потому что мне это некомфортно. Ну, во-первых, туда деньги надо переводить, вдруг будет комиссия, и вот я буду волноваться, и вдруг там я не знаю, где-то новости про этот банк читать. Все-таки вы оцениваете. Свое, ну, свои нервы, как бы свой комфорт в том числе. Поэтому э, если вам как то важно это, да, то, пожалуйста, выбирайте, просто проверьте, что вам был в ну, системе страхования вкладов. Ну, это почти все банки туда входят. И, и получится больше. Но мне просто кажется, там не такой же прям разрыв. 10% нам все равно никто не даст. Здесь а, там будет, ну не знаю, там, кови 5, а там 5,7%, но и валить половину 6, мне не стоит. Но это мое мнение, тут решайте, себя. конечно, подход будет любой, любой застрахованный, то, по